за статуй? Кто такой? Что ты молчишь, как рыба об Кто такой? Да я бродячий солдат, пеший пехотинец. Иду на родину под хальку. А ну, идем. Ты есть арестованный? Да ты что, скажи все Ну? Топай, топай. Ой. это твоя физгармонь, ага. а Давид на клавиши умеешь? Ну, а да, то как А ну, изобрази что-нибудь. <музыка> Смотри, композитор. А ну, сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась. За Одессу знаешь? А ну, попробуй. В воде жил, купался море, я черно знали. На пляже все меня куплеты пел, играть умел на гитаре. Любовью я играл, шутя, картина ясная. Любовь несчастная, а сердце страстное. Горит другие груди картинка. Красная, а если красная, и мне садя с Одессой, той, не по пути. Ты же вундеркинд, а что это такое? Черт его знает. Слушай, солдат, и что в тебя стал сразу такой влюбленный? Все. Будешь сегодня играть на свадьбе. Как поиграть можно? А я свадьба? Анатамана Грициана Тавринческого Лухту. Ты что, может, не слыхал такого? Да не, ну как же не слыхал? Это ж первый оттаман всего. Ну да, вот ему вообще еще только пулеметов подбрось, так вообще никому спас. Да ты что, ты что? Ты что, думаешь, у нас нет пулеметов, Там у нас их отслушивают кады. Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук. Да что ты говоришь? Да я же сам пулемет. А чинить умеешь? Ну смотри, что. Три штуки ничего. А вот другие три штуки, один заедает, другой как сумасшедший подпрыгивает, а третий гад у своих пуляли но А седьмой, я по секрету, от пана Адамана выглядел на эти вот штанишки. Ты гляди, ну красота какая, а? <свяк> <свяк> Будем здоровы, Ярославль Александрович <свяк> <свяк> Я так рада, так рада, что вы к нам прибыли Вы теперь мы не про а то у нас одни только бабы, а бабы сами знаете, какой народ. Например, Трундычих. Когда в сердцах Бог знает, что же творить может. Вот так вот характер такой, что если Трундычиху зацепить, то с Трундычихой сладу не будет. Не спеши. О, вот так всегда. И слов не так сказать. Кушайте, я Александрович. Я интересуюсь Гарпина. Ой, простите, Гарпина до... до... Домидонтовна. Дора Дорамидонтовна. Я интересуюсь, что у вас бывают мигрени? Нет. У нас никого не бывает. Одна только скука. Какая скука? Я заявляю совершенно официально, как начальник гармизона, скуки больше не будет. Мы ее подсо и мимо. Данкишон. Спасибо. На здоровье. Прошу, извините, я человек бывалый, танцую, много песен знаю. А какие песни вы знаете? Разные. Ну вот, например, мне все равно страдать. И наслаждаться. Э -э -э -э. ай, не, не все равно. Ай, момент. И вот другая. Все говорят, что я ветрено бываю. Все говорят, что я многих люблю. Десять я любила, сорок разлюбила. А одного я забыла. А вы хапака, танцуете? Ну что что что вы, хапак нынче не в моде. Я пошел пешком всю Европу и ни разу не видел, чтоб нацевали хапака. Сейчас мы них в моде э, форме на безобразие, называется «В э, ту «В ту степь?», степь? интересуйтесь. А? Могу показать. Вашу ручку бит-то-дрит-то. <плодисмент> <плодисмент> Приготовьтесь, фрау-мадам, я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну-ка, коза. Ну-ка, смелее, на с вашей фигурой это шик, раньше так, вот вот так вот. давай я плясать вас так, продолжаем Энцвейдрей, ну ходите побыстрее, Томер Петер, что за бой, на любимый, на мозг, пляска такая нелегка. Но зато модея прав пога, раньше так, потом вот так, то я леса поставлю. Ой, на вдоль вот там приголок и сын, ну, те и два, восемь девок, один я, а у тебя на поездке, вот это показывает, Три, один, два, земля, Раз, два, Ру!